В серийном производстве печатных плат трафаретная печать – самый распространенный способ нанесения жидкой паяльной маски. Его главное преимущество – экономичность, быстрота и высокая производительность. Жидкая паяльная маска с помощью ракеля продавливается через сетчатый трафарет. В зависимости от размера ячейки и режимов нанесения, можно изменять толщину маски в широком диапазоне. Поскольку трафаретная печать позволяет использовать разнообразные красочные системы и их наполнители, именно этим способом наносят цветную паяльную маску. стройно факельное напыление масочного слоя — новая технология, которую применяют все чаще. Результат нанесения таким способом отвечает самым высоким стандартам по качеству масочного покрытия для высокотехнологичных печатных плат. Маска наносится перемещающейся форсункой с широкой областью охвата поверхности непосредственно на заготовку, которая проходит через модуль напыления на конвейере. Система позволяет избегать попадания маски внутрь отверстий, образует на поверхности слой равномерной толщины, который практически не зависит от рельефа, а также обеспечивает максимальную толщину масочного покрытия на краях печатных проводников. Оба способа обеспечивают однородное и равномерное покрытие печатных плат, а совместное применение данных технологий на одном производстве обеспечивает выпуск срочных и серийных печатных плат на единой площадке.